меня на улице города неожиданно налетели две цыганки, подростки. Просили денег и купить, я отказала, сказав, что нет с собой. Далее последовала бурная реакция с их стороны. Проклятие, крики на всю улицу, пожелания, чтобы мы все сдохли. Что делать мне после таких данных проклятий? Имеют ли они силу? Ранее цыгане меня всегда обходили стороной, эта ситуация шокировала своей неожиданностью и неадекватностью. Я даже им не грубила. А вот это напрасно, кстати говоря, что не грубили. Давайте еще раз на эту тему. О цыганах мы несколько раз уже говорили при наших с вами встречах. И, наверное, вы обратили внимание о том, что я с должным, не то чтобы уважением, но по должной форме всегда отзываюсь об этом племени, хотя, конечно, их социальное поведение не позволяет, как правило, говорить о них что-либо что хорошее. Но социальное поведение – это эффект взаимодействия разума и окружающей реальности, то есть вот на стыке этих двух явлений и появляются эффекты поведения. Иногда вы попадаете в этот стык и получаете определенный опыт взаимодействия с представителями. У цыган вообще очень хорошо развита интуиция, они никогда не подойдут к тому, кому не надо подходить. А если случайно их так и вынесет при плотном количестве народа населения, на вокзале, там, например, или еще где-то, то они очень быстро э, определяют, правильно они подошли или неправильно. Вы в этом случае, возможно, в состоянии осознания было такое, но дали им повод думать, что с вами можно так обращаться. Ну, интеллигентный человек даже не грубит. С точки зрения народа, который, вся сила, которая нацелена на выживаемость любым путем, человек, который не грубит, то есть интеллигентный человек, культурный человек, является слабаком. Просто вы это помните, что эти люди живут земным, полуживотным разумом. Это их ни в коем случае не умоляет, но просто это такое племя, они, им надо выжить, выжить во что бы то ни стало. А это, как вы сами понимаете, накладывает отпечаток на все. Поэтому для них нет ни социальных норм, ни морали, ничего угодно. Многие цыгане, которые прекрасно ассимилируются в социальном обществе, так таким образом себя не ведут. это просто люди, но если они живут своим культурным племенем, они ведут себя именно так и не считается им зазорным совершать противоправное спозоленское действие. И вы им дали повод, очевидно думать что с вами можно поступать подобным образом когда они вас обходили стороной вы им очевидно такого повода не давали ну сложились так обстоятельства иногда бывает что собственная внутренняя потерянность она на какое-то мгновение просто роняет человека да делает из него некий образ а интеллигентность это всего лишь маска для беззащитных то есть механизм как бы, успокоить окружающее пространство, показав себя неагрессивным. К этим проклятиям, которые были вылиты на вас, в тот момент надо было отнестись к ним с правильной животной агрессией. То есть, понимая, кто перед тобой, если... На тебя нападает дикий зверь, то читать стихи Мальдельштама ему, наверное, бессмысленно. Надо ему показывать зубы. Мои коллеги, которые в свое время еще в начале 90-х, в конце 80-х, то есть в период безвластия и полного маргинализма с, с, с, имели контакты с подобными явлениями, выработали хороший, хороший метод – это орать вслед, взамен. Да? То есть буквально вот берёшь за шкварник, начинаешь трясти, кричать точно такие же проклятия с семиэтажными, а лучше восьмиэтажными мутюгами. Это адекватно воспринимается, а с точки зрения вербальной магии это отбивает слова назад. То есть ты не успеваешь их пропустить внутрь себя, они в эфирку не протекают, а наоборот, с ярким эмоциональным выплеском выкидывают все обратно. На них он попадет в лужу, упадет эти слова, не имеет никакого значения, но на тебя они не насядут. И это единственный метод с ними справиться. То есть орать в ответ и желательно на гораздо больших децибелах. Орать такие проклятия, которых.. Которую только вам фантазия поставить. Таким, таким матом, на который только вы, вот, возможно, на одесском привозе и слышали. Но ни в коем случае не, не пугаться. Вот если вы испугались, все, привет. Сила слова их такова, что даже безумысло сказанное, некое пожелание, оно дойдет аккурат туда, куда надо и пробьет буквально насквозь. Поэтому просто не пугайтесь. Помните мой совет, он, я думаю, что многим из вас пригодится. Забудьте про свою интеллигентность. С людьми надо разговаривать на том языке, на котором они думают. Со всеми. Девочки-подростки которые пожелали вам вслед много всего неприятного, это вовсе не означает, что они именно это вам и желали. Просто у них есть уже шаблонированные ментальные конструкции, которые они выдают в ответ на какое-то слово, сказанное в определенной интонации. Они просто выдают этот пакет как заученный. Точно так же, как вы учите, например, какие-то там слова на незнакомом языке, вы изучиваете их целые фразы, так удобнее использовать. Вот у них с приблизительно то же самое. Они берут этот пакет и они тоже выдают его целые фразы. Но добивает это иногда до спинного мозга, до печенок, и, конечно, люди пугаются, потому что выглядит это как очень серьезное заклинание. Это и становится очень серьезным заклинанием, потому что внутренний их посыл э – ненависти. Неосознанной ненависти. Это врожденное, это, это чувство у них в крови. Ненависти к тем, кто выгнал когда-то их из своей земли, кто э сейчас может иметь возможность иметь быт, дом, образование, богатство, хотя не бедные тоже люди, но тем не менее. вот это вот все оно как бы концентрируется в этот момент. и вместе с этими словами, которые повторяю, заучены пакетом, оно все вырывается наружу и тогда это превращается в программу. Вы столько злости одномоментно собрать не сможете как интеллигентный человек. Вы ее сначала проживете, растворите в себе, постараетесь строить в каждую клеточку своей, своей кожи, да, вот, с всеми праксизмами интеллигентного сознания. И только после этого, что останется, да, выведите в какую-то спокойную, интеллигентную фразу, которая интеллигентному человеку будет понятно говорить, что вы в ярости. Но с людьми, которые живут на уровне, на грани выживаемости в этом мире, зная, что в любой момент их могут выгнать с места, посадить в тюрьму, побить, по по забрать в участок, и обидчику за это ничего не будет, у них другой, другой стиль мышления, другая логика. Поэтому не стесняйтесь давать отпор, орите вслед, обязательно смотрите им в этот момент, когда орете в глаза. Не бойтесь, не допускайте ни грамма страха. А детям, которые не могут дать такой отпор, научите их обратному, ни в коем случае не смотреть в глаза, потому что они э, не справятся с этим потоком. Просто не справятся с этим потоком. Вот. А взрослый человек может. Когда вы пару раз так отобьетесь, на третий раз вам просто никто не подойдет, на вас просто уже будет стоять эта броня, эта печать о том, что вы можете дать такой отпор, от которого мало никому не будет. Девочки-подростки просто учились, у них тренинг был такой, были в полевых условиях. Когда собирается целая толпа женщин посерьезнее и поопытнее, это Орать в ответ, не звать на помощь, а именно рукоприкладством с железобетонными мутюгами – это единственный способ бывает от них отбиться. Но я бы хотела, чтобы вы хорошо поняли, что я вам сейчас сказала. Это всего лишь модель общения с социальным противником, который является вашим противником просто по неволе, вы не должны испытывать к нему на самом деле чувство ненависти. В тот момент, когда вы орете, да, а вообще нет. Это очень сильное племя, повезло тому, у кого есть друзья среди них, повезло тому, кто, возможно, Получил частицу знаний и опыта этого времени. Немножечко запретной информации, которую они знают по праву. Повезло тому, в ком есть хотя бы капля цыганской крови. Кровь иногда передает память, даже капелька может передать память некого сокровенного знания. Это всего лишь наш мир, в котором есть много того, чего, возможно, нам бы не хотелось. В том числе и встречаться с представителями этого племени. И это очень правильно. Если есть возможность обойти их десятой дорогой, обходите. Но если уж вас вынесло на одну тропу с кровожадным хищником, ведите себя как хищник. Ведите себя точно так же, как и они. Зеркальте кричите, орите, проклинайте, возбудите в себе такую ярость, такую ненависть, на которую, возможно, никогда не были способны. Просто помните, что это должно прекратиться в тот момент, когда угроза исчезла. То есть, если на вас напал волк, это не основание того, чтобы завтра вернуться в этот же самый лес и истребить все волчье племя, а заодно и в зоопарк сходите их тоже истребить. Вовсе нет. Это же касается, наверное, и всех людей иной культуры, которые вынуждены жить рядом с нами. Они, может быть, и не хотели бы. Это не только как бы проблема. Цыганская проблема – это проблема всей Европы. И не только Европы, но в основном Европы. Точно такие же проблемы имеют американцы со своими индейцами. Точно такие же проблемы имеют Одно африканское племя с другим африканским племенем и так далее. Люди друг, другой культуры вообще с трудом друг друга понимают. И каждый пытается отвоевать место под солнцем. Каждый. Не только они, но и вы тоже. Просто вы ни, ни до одну минуты не должны забывать, что если вы дадите слабину, ваше место под солнцем тоже будет занято -то, кем-то другим. Посмотрите на сегодняшнюю Европу. Европейцы... В ответ на убийство учителя выходят на улицы с шариками и с мишками. И кричат, мы тоже, этот это самый учитель. Жесуи, как там дальше? Это вот есть беззубость, да, это вот читать Волку стихи Мандельштама. Глупо, тупо и необдуманно.